уважаемые любители футбола, сегодня на нашем стадионе в очередном турнире первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы сезона 2021 играют команды футбольный клуб Аполия и футбольный клуб Авангард поселок Вербовский округ Муру. На первом месте команда Добрыня город Владимир 17 игр 33 очка. На втором месте наши сегодняшние гости. Авангард Вербовский 16 игр 32 очка. На третьем месте Аполье Юнипольский 16 игр 31 очко.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 Я понимаю, не помечу,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 Давай, давай, я Власс, власс, власс, власс, власс, власс, власс, власс, власс, власс, власс, Я включал, включал. Там головы слышишь, что сразу. Что нам надо оставить? Одно больше. Спокойно! Ну что, вообще спокойно? Гол хорошего футбольного клуба забил Денис Карпов номер девятнадцать. В него играет, он даже мяч не смотрит в тело. Тут я, ты свой взял, выталил, ты делай! Почему ты так? Почему ты Свидетель, извини. Свидетель, извини. Кайка, не ты! Не ты взяла! Любя ты взяла! ты взяла! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя! Лябя!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 В клубополе забил Дорофеев Сергей, номер 14. Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Мимо! Брегать НА Брегать нахуй! Брегать нахуй! Брегать нахуй! Брегать да, да, да, да, Ваша, да, да, играй! Вася! да, да, да, да, да, да, да, да, Играй, играй, да, да, да, да, да, да, да, да, и вот! И вот, я вот так, блядь! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Или! Пусть я! Почему ты я! на поле? я! Ну ч ⁇ да? на играет. А? Давай, углеваю, коры, тебя. Морок? Морок? Давай, а, Покерна. А, да? А, да? А, да? А, да? А, да? А, да? А, да? А, да? А, да? А,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 даже ему, бля, все! Моди, дай, моди, да. Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. А, смотри, смотри, а? давай, давай, давай! давай а, там, идет. А Я еще не снял, не понимаешь? Заход бери. Заход. Заход бери. Давай, давай. Хорошо. Набрось,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 Бля, я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 А это выше В ворота команды футбольного клуба «Авангард» забил Вячеслав Рожков номер 13, команда «Аполье». <ventilator> он живет в Играй, играй, Он не в Владимире. Он в Владимире. Давай, давай, давай, Вон дряй, это не должно. Вообще сегодня. Идем дальше. Ничем,